Подпишись на канал на ютубе, я зажгу с негритянкой на губе. Буфера. Где? У меня здесь буфера. Где? Вот здесь. Прям где я лежу. Где, где, где у кого? Да у меня в экран буфера лезут. Здравствуй, детка. Ага. -а -а. Нормально. Привет, крошка. Хочешь, я тебя сниму на своем канале? Заходи в гости. Мы с тобой обсудим все условия, и я думаю, ты согласишься, ты просто не сможешь отказаться, дорогуша. Кто-то пиздит сиськи. Кто-то пиздит сиськи! Андрей, сука! Паша. Это, Паша. Это ты, сука, ты пиздил сиськи! Пашу. Всем респект, братва, с вами родер 120 Гигабайт, и, как всегда, ЮДСОВ Руслан и Паша, с которыми мы играем в Battle Battlegrounds. Сегодня будем дальше пытаться прорываться, конечно, в топ-1, но не знаю, получится сас или нет, давайте меньше разговоров посмотрим. Погнали! Так, ну и где они? Ой-ой-ой. Меня повалили, я его помню тоже. А, нет, а где не где? Где они? Exemple. Я их вообще в упор не вижу. Ой-ой-ой, откуда, откуда же? Откуда прилетел, чехуй, знает? Блять. Ой, по мне подачи. Сия, там на, на холме у деревьев стоят. Да? Сейчас погоди, гляну. Ч-то не вижу никого, ни хера? Я смотрю, Чемпера? на стене никого нет. Через окно меня. Ой-ой-ой. Еще левее, curso... еще левее, где? еще левее. Где левее? Еще левей. Вон, так. вон, вон, вон, вон, ты пропустил. А, а всё, вот Все вижу, вижу, вижу, вижу. Ой, по мне шмальпа, откуда не пойму. Блядь. Артем, а ты стреляешь? Да, да, Артем. только попасть не могу. Да. не. Ох, Ох хорошее, блядь, блядь. какие-то гранат кидают, жесть. Плохо. Так, ну где они? Блин, уполз, зараза. Так, я кажется, движение ну, Я видел в хате. я не Они в хате напротив зол. меня. Тём, какие? я, Шиш, я вижу, в дом забегаю, Тём, Тём. тём. Ну, ко мне в дом? Сл Блять. Если их двое, мне конец. Тихо. Руссы кого-то, Тих, Тихо-тихо, чуваки. Нет. Выебал одного! Один в доме. Выебан. Внутри? Да. да, да, да, внутри дома забежал. Второй за ним сразу. Блять. Блять. Блять! Ой, блин. У меня патроны закончились, о, сука. сука. О, блядь, о, я так и думал. О, вот. о, сука, о, патроны о, вообще о. самый нужный момент, как себя заканчивается. а. Мог бы двоих положить вообще без проблем. А -а -а, fuck! Так, ладно, давайте. Нагибайте то без меня. Да ладно, окей. птю. Че-то вообще какие-то ребята спецназовцы с гранатами. Так, Рус, как всегда, прячется в сортире. Внимание, он трус сраный. Руслан. Так, меня сняли с одной Опаньки. подачи. Вниз. Так, рус, давай, восстанавливай его по бырику. И вы должны нагнуть весь сервер. У 16 человек все уже осталось. Слушайте, не так далеко до победы-то вообще. Поднимай, поднимай, дай. <звы> Ух, ептую мать. Тогда давай быстрее, Рус, поднимай, и просто в угол ныкайтесь. Прям стоите и ныкайте сюда. Восьмое место, позор. Так, я приземляюсь. Приземляюсь рядом с бункером. Паш, ты у другого входа, да? Да. Отлично. Давайте заходим, утаемся по бырику. Топовым просто лутом и выносим всех в лицо. Так, ну что тут? Штат сразу нашел. Блин, а у меня МП9 вообще не впечатляет пока. О, зато броник третьего уровня, хоть так. Так, мне бы еще теперь рю рюкзак и какой-нибудь шлем. Где? где они? Ага, ты его вырубил, но он не убил. Значит, это еще. Он рядом самый там второй. Есть. Готов. Но тоже ползает, еще один где-то должен быть. Второго я тоже вырубил. Не, ну там Рудил. еще один третий должен быть где-то, видимо. Так, этот голый вообще у него не оружие, ни хрена. Так, надо третьего дружка найти. Где-то должен быть еще один. Блять, вот он! У него сайта. Ладно, ща, погоди, попробуем. Но это тяжко с сайгой, конечно, на близких расстояниях против эмки. Ну давай. Хорош. Нагнул. Ты все, отъехал? Я все, да. Он меня сразу убил для друг Ну, Два выстрела счета по мне. Блин, беда. Так, что-то я слышал. Человек, человек на НВ. НВ? Да. Двигается на на на v. В, сторону v. Уже не двигается, уже, уже ныкается за трактор. За трактором человек. За трактором. Да, да, да, да, да. Там трактор, видишь, там чел. Только я, я даже не понял, он один или у него там братуха еще? Ладно, Да, вижу. Толпа, значит, их. Ну, надо нагибать, выбора нет у нас. Только я не знаю, я с такого расстояния вообще смогу по ним нормально попасть-то? Тяжко, блин, трактор, деревья. Да, за трактором все. Ну. Но... Они там высовываются, пытаются по нам работать, и... И... и хрен, и им по нам сложно работать, и нам по ним тоже сложно работать. Блин, ну, братуха, ну отъедь, пожалуйста, ну. Тебе же там так плохо за трактором, ты должен умереть. Начали по нам работу походу. Блин, я только их ноги вижу и, и изредка, ну вот он впитывает, но не отъезжает. Он по нам. Но ну, по нам тоже работает, понятное дело. Но у нас выигрышное более такое положение, чем ну, у да, них. Хорошо. Так. -с. Мне кажется, они просто свалят, потому что, блин, у меня патрон тоже на них тратить что-то. Хер попадешь, они, они по нам тоже валяют мимо, блин, мы ну, по ним мимо. Битва нубов вообще великая. Ну давай, ну. Дружище, ну давай, ну. Ну умри, пожалуйста, вот просто... Ну ляг тоже ляг, ляг, все, давай не выпендривайся, ложись. Блин, они же там за трактором тусуют. Смотрю, я прям за деревом, ничего не видно. Да вот я тоже нихрена не вижу за деревьями. Блин, это же скучно. Ребят, давайте. Либо нас давайте рашьте, либо отъезжайте. О, они в тачку сели и сваливают. <рапрошу> Все, они засали. Сыкуны, куда вы, куда вы едете? Давай, давай. Ты чё? Давай как мужик, вы не сразись. Бля, хер, я по машине попаду, конечно. Так. Бляха, муха. Зона далеко. Погнали в тачку. Потому <рапрошу> что <рошу> это трэш, да. Так, врываемся в зону жестоко и на полной скорости. Ой, ёшкин бой. Все, приехали походу, да? Ничто. Надо было права, блядь, не покупать а в автошколу, все-таки ходить. Братва, если вы будете покупать права, это очень плохо. Вот чем это заканчивается, смотрите, видите, да? Пожалуйста, так не делайте. Так, ладно, нам бы по-хорошему вот в домике слева. Но мне кажется, там же толпа сейчас нас просто снимет. Да, я так и знал. Все, по мне работа, я упал, я раком. Я раком за кустами. Сараи вижу. Они там, сараи. Я сныкался за кусты. Паш, убей. О, работают жестко по нам. Ты их убиваешь? Блин, я сих пор не вижу, кстати. О, слева человек! Паш! Пашзади сейчас слева, от меня на 30. Блю! 12 место, а так хорошо начали, и так херово закончили. Это моя первая поезочка. Так, куда едем? На лодочное путешествие. М так, командир, да давай на тот берег. Сотку давай, ставили, Да, на... за проезд передайте, пожалуйста. Я как раз сзади сижу. Да. Командир, у тебя лодка дырявая. Кто-нибудь. За проезд передайте! Так, чё куда? О, чё О, слышу? Авто? Да, да, да тачка да. едет. Разваливаем? Останавливаем. Ну надо завалить. заправки, да? Вижу, да. Чё, врываемся, к лицо? Давайте, работаем. Я не вижу их. Так, А они... кто начал шмалять-то? Точно я. <реш> Блин, не знаю, кто начал. Кто-то начал, я, я тоже начал. Я вообще ничего не вижу с этой железной. Я так, э, сейчас они с правой стороны вот этой заправки дома. Я не знаю, а что я это. вижу. По, -моему, по мне шмальба, да. Блин, а мы тут в этих полях, нас же тут а видно, так? нахрен вкал. Так Надо нахрен рашить. Я... О, Руслан рашит. Надо рашить, пацаны. Надо а с раз. Русланом рашить. Вот Давайте рашить полку, блядь, Давай, давай, слева. Давай. Так, я почти так, отъехал. Так, я вырубил одного, у меня закончились патроны в им. Захожу слева, с Внутри дома его вырубили. ⁇ п. Да, блин, Андреова доположили. Ну, ⁇ твою мать. Ладно, сейчас погоди, я тамщу. Так, одного все. Одного положил, да. но есть еще живые там. Так, пацаны, мне надо поднять. Так, один ползает вижу. Сейчас погоди. Так, в жопу застрелил второго. Красава, лучший. Все это смерть. Третий, третий лежит. Хуя ты, Батя вообще. Все, троих всех развалили, больше никого не осталось. Да, ну вот это, кстати, Так, а там поднимать, поднимать, Руслан, тебя надо поднимать. Паша уже поднимает. А, все, четко. Фух, ю моё, жесткость. 9 миллиметров. Так, слышите, братва, а по нам сейчас арта будет работать, и зона Надо, нас достигает, мы забылись. надвалить, валить, слышите, садитесь в тачку, погнали. Погнали, погнали, погнали, погнали, погнали, давай, давай, давай. че не едем, погнали? Так, в пол. Кто за рулем? Пожалуйста, Быстрее, быстрее. А налево, налево, налево. Газу по полю. Давай, блин. Давай! Так, ладно, давай, так, уедем нормально. Ой, ё нет Все. Все, приехали. Станк-джамп и финиш. Бежим, бежим. Давайте на своих двоих быстрее, пацаны. вот вы Такие развалили троих. Ой, сейчас вот эта херня нас первый раз вот убьет. Я вам отвечаю. Она все, меня вынесло. Так и думал, ну еб твою мать. Все, я тебя сейчас подниму, где-то. Да я все нормально, я сейчас подниму его. Нормально уже, что делать? Погибай так все вместе. Пипец, нуб моды он просто, братва. Так хорошо начали и как нубы мы <laughs> Это факт вообще бесспорный. Так, паш тебе надо лечиться Всё, жестко. У тебя здоровья нет, тебя еще просто зона задамажит насмерть. Да, придется лечиться, иначе за зону еще бежать и бежать. Mm. Будешь садиться, нет? Да, да, да, да, давай транспортировку мутить. Паша. Потом Пашу. Так, все, по тормозам давай. Я нахил. Ух, е моё а что сколько можно от зоны-то отъезжать? Да, чуваки, локатка топовая. <laughs> да топовая, топовая мы постоянно сдачей. сейчас как нубяры, блин. Если ехать. меня не снимут, да. Открытые Рус, дома? Рус, здесь, в этой зоне опасной? Да, да, да. да. В этом опасном месте. В этом опасном месте. Рус, нагибай там. Давайте, жду вас тогда здесь. Да, Паш, забирай меня. Руслан, твоя задача — нагнуть весь серго. Да, да, да. Давай, нагибай их там. Да, окей, сейчас О, я вижу баги. Я вижу баги. Это пасус, нет? Не, не, не, пустой, баги, пустой. А, тём, давай. Все, еду. Все, Borderlands. Блин, мы так классно начали катку, а сейчас как лошь какие-то постоянно отъезди, блин, от зоны, блин. Жескать, блин. А ты чё без артема ты приехал? Так я же на своей машине, на собственной. Ты чё? А, ну поехали на двух тачках, что тогда? Да погоди, дай, дай мне залечиться. Ой, как озона маленькая, уже близко конец карты. Дивити, <звучит> Кстати, и лучше и не шуметь, шуметь, шуметь уже. Мне кажется, можно и пешком добежать. Базар. 4x. Так, можешь На, мне... Ой, на, на металл... севере прямо по курсу шмальба жесткая. Паш, можешь мне 4x кинуть? Мне очень Погоди, надо. Погоди, меня вынес. Жесткость. На 4x. Так, слева люди бегут. Вижу людей слева. Так, сейчас скажу вот нв 330 Вот там, вот 20 человек. 300. Работаю по ним. Падать. Так, за деревьями ныкается на НВ. НВ принято. Так, очень, очень, очень. А деревьев, а а один лег, лежит прямо на. Все, там бляде, там 300? работает? Да, да, да, да, -да, -да лежит прям на холме. Просто тупо. Людей не вижу. Я тебе говорю, на холме лежит, чувак. Нет? Прям на земле тупо да. лежит. А, попал, помню. Попался, попал. И работает а, по ты... нам, да. Сейчас его нагну. Красиво, красиво. Так, я его вырубил, но меня тоже вырубили. Все, я, я рачком встал. Только там один ползает. Я тоже ползаю. Ну все, это конец. Помогите, кто-нибудь. Ребята, где вы все, блядь? Вот. Один поднимал. Давай, давай, давай, пасу. Меня, меня поднимите, кто-нибудь, Руслан! Руслан! Не, ну все, нет, безнадежно, все. Рус, ты меня, ты меня бросил! А, давай, папа! Красиво, супер! Руслан! Кто я отъезжаю. Еще живой на отъехал, Я Не, ну живу. все. Ну да, походу уже. Все уже, да. Yes. Все. Нет, Блин, нет, еще нет. зоны настигает. Yes. Не, ну все это. Это без вариантов oh. было вообще. Oh. Спасибо. Нагибайте, короче. 22 человек против вас, мужики. <связь> паш, давай, ты должен всех издалека просто в голову снимать. Ох Вот это красиво. Респект, Паш, давай, давай, давай. Впитывают, впитывают. Так, мужики, только вы следите за зоной и за временем уже на границе. Да. Паш, насколько? А, люди НВ, там возле хат каких-то за деревьями. Ну, По мне, все. война. Ой, бля, не, не, не, не, не, так, о, все, рус спал. Да. один Паша остался Паш, давай. Так, погоди. Покажи. Чел вышел, там чел вышел. Паша, Паша, Паша, Паша, Паша, там чел вышел. Он на, на крыше, на крыше, короче, на... слева от тебя вот этот дом. Да. Я вообще... Его работа просто пошла. Шутбол. Ой. Вп... А Красиво. Ты отъехал в прыжке пошел. <laughs> Да. О, И да. зоны пролетает. Все. что место, братва. Так, выстрел. Он со стороны тех домов. Слева человек на 285. На НВ. Вижу. И тачка едет. Человек бежит, можно его укрывать. Так, давайте работать с человеком, а тачка уехала вроде, на север поехала. человек, человек? Там, же, на НВ... там же на НВ был, по крайней мере. НВ-330, бежит, бежит, бежит, Вижу, вижу, вижу. Ну чё, нагибаем. Да, ну? я работаю по нему, давай. Давайте, групповая работа. Мину. Развалим. Респект, Пашу. не палитесь больше. Да, муж спалились. Хотя уже нам, не знаю. Ну. Да, да, да. Надо тогда, давайте, зигзагами ввалим. Зигзагами давайте к деревьям, от, да, от дерева к дереву. Выживший был последний. А да, мы топовые склады очень жестко. Да, и сейчас отъедем, потому а что все, у нас поле. Ну у нас такой жесткий, по Ну еще. погнали, да, да зиг зигзагами. Давайте. К дереву. Я зигзагами, ёп. Зигами-загами, да. Это неприятно, да. Блин, да, сейчас, да, сейчас нас нас тех домов дом, точно или... снимут. Такие хаты, можно там на несколько секунд ждать перестреляться, если нас западают. Ты думаешь, мы успеем туда добежать? Я вот в чем не уверен вообще. На Н слышу стрельбу. На Н серьезная стрельба в этом городе. Да. да. Блин, ну мы толпимся да, как лохи уже. Тропники, Ты тысяч... даже да, некуда. Да, да, я, я на там... очки. Да я на пиздец очки. По по мне стрельба жесткая. Из самого поселка. Ну понятно, Но я в говорю в там дома по-любому. Да. Вижу, вижу прям на, Ой, а на, на север, на Н. А на на меня, Блин, кинь ее салом, по нам работа идет. Мы заедем толпой и пиздец. Давайте разбегаемся, да. Ой, я не добегу. У меня половина заробинка. я на коленях. Я валю нахер, я сваливаю, извините. Артём, О, блядь. спасибо. Блядь. Нет. А, блядь, -блядь. Да меня снимут сразу, ты че? Я тебе говорю, Артём. я подбегу, меня сразу в голову снимут. Да, да ч... А... Да, Все, по мне работа нет. пошла, по мне уже работа идет. Вот меня насигает зона, человеку. по мне идет работа. Откуда не могу понять? Из-за вот этого поселка. Так, на меня начала дамажить зона. А По мне стреляют попадают. Я начинаю уезжать. Я не успею залечиться. <wallet> я, я буду лечиться. Но я не успею залечиться! Я не успею залечиться! Я не успею залечиться! Все! Я раком встал и жду своей смерти. Все, я <functioning vibes>, <Hitler> отъезжаю. Прощайте. Андрей, ты. Ой, все отъезжают. Вон там Паш тоже отъезжает. Да. Андрей, Андрей ты должен всех убить. Я тоже. Андрей. Андрей, спасибо всех. Андрей, пожалуйста, меня подними. Пожалуйста. <с> я знаю, что ты не можешь. Все, я... Минус. Мы вообще... Отъехали от... Мы лошары! Одиннадцатое место. Да. Прямо около вас вижу одного. Прошу, я я да. Прямо над нами летят люди. Так, я не вижу нихуя. Я вижу дохуя. Так я лечу здесь... Охуительно. А ты на втором этаже? Ага. Есть и в моей хате, конечно. Нет. Ты не в этой хате. Ага, ну значит это не я. Значит должен его убить. Убивай, Паш. Респект, тебе жесткий, Молодец. Так, э, значит, я налутал, у меня из оружия один стрижный хуй и один обрезанный хуй. У меня одна детская вагина, блядь, и бабушкин парень, блядь, и Да, и бабушкин парень, видимо, вместо гранаты. Они только выбеждать. Ну, а кто не хочет-то? Блять, шмальба, шмальба! А, Блять. Вижу, чего. Балс, это было в доме? Бля, да, да, у меня пистолет! Сдохни! Я выбыл! Выбил его с пистолета! Ну я ему успел один раз засадить из друговика. Ты вот его как раз. Да, да, мне кажется, я просто добил. Он окончательно вынес. Да, да, да, упал сразу. Так, вижу личность! Личность на НВ. За домом. Видел в окне. Промелькнул. Вижу. О, вырубил. хорош, здоровье. хорош. Андрей, может подождать, пока к нему прибегут лечиться? Базар, кстати. Вернее, его... человек. Слышь, точно. Где, где он? Блять, на улице стрёмно. Непонятно вообще ничего. Блядь, тут столько ходьбы Да, вопрос. да, да, да, я вообще ничего не понимаю. Пиздец. Я пиздец. нахрен в дом обратно ныкаюсь. Я в окна почти а чуть пиздец. Так, вижу, О, вижу человек на N в окне. Голову вырубил его. Добивайте. 200. Хорош, вообще тактикульность. Это респект жесткий, и тактика, братва. Нам бы вот сужение следующее пережить. Нормально в этих хатах. Будет топчик. Так, вижу человека, вижу человека на АСЕ. Работаю по нему он впитал, впитывает. Я мажу просто, как а? косоглазый, алкоголик. Блять, только спалился, вообще я уже не по мне работает по окну моему. Все, он в дом зашел, блядь, напротив на СЕ, который. Так, двое там, двое вышли. Двое, двое, двое из хаты, да. Вижу. Один а держит на мушке мое вижу. окно. Я не могу высунуться. Я не вижу, что за хата. Блять, какие-то тактики жесткие. Гранат хата нет, на там? СЕ, которая. Опа, дымы, кто кинул? Блять, они, они, походу какие-то тактики адовые, я чуваки. Все, начинают нас принимать. Паду, они вас штурмуют, да, да, сцены, да, да все, это штурм. Да. О, слышите, слышите? Да слышу, я тихо, заткнись, блядь. Я слышу. Гранаты! Блять, они уже гранатами по мне работают. Я пасу двери. Я тоже, я сажусь из в угол. В могут они зайти. Я, на экшеных вообще пошел. Блять, пиздец, ребят. Так, кстати, я полю двери тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да, понятно, сейчас попробуем. Так, вижу пушку. Кто воюет? Я вою. Блять, все, нет, они меня с одного точка что вынесли. Что? А, все, я на втором этаже отъехал, двое там, вроде. Двое. Да, двое. Но они, кстати, не знают, сколько нас. Вот где Артем отъехал, они Да, Паш, я вон там, вот вижу, они вон меня лутают. Он сидит, да, Паш его видит. Видишь, они вижу, они дверь закрыли, Паш. Дверь а закрыли. Ты переместился у меня. Да, да это а насрать, не, не смотри на это, вот эта дверь справа, которая, не, не слева, вот пр прямо перед тобой, вот это да. Я там лежу. Сейчас ты переместился. Да насрать, это тоже, а что ты назначил. их, да. Я да, буду... и хрен с ним. Короче, они за этой дверью я меня вот лутают. выйдут Ой, нашел. блядь, тут по Андреевичу на улице работают, жесткость полная. Че Андреевич тут нагнут? Давай, Паш, врывайся. Я будь спецназ. Давай. ю о О-о-о-о! давай, давай! ха ха а а бля Это Это просто, бля это просто было эпично мега! Тактика! Ты видел? Они прямо съели эту флешку? Да, вообще просто клашары. лошары! На, ну вот это мега-эпичный момент был просто! Вам хиляться надо с ручником просто! Давайте, хиляйте, вам теперь надо только обязательно, вы пробежали немножко, раз вы за зоной, и вас дамажит, вы хиляйте, и дальше бежите. Да, Паш, прикрывай, смотри, чтобы вот там никто в голову не снял. Да. Теперь я, у меня сбился таймер аптечки. Давайте, андроид, правильно, вали пока в безопасную зону. Паш, хиляйся, и давайте гоу-гоу-гоу-гоу, погнали, погнали, братва, погнали. Что, еще по аптечке? Да, я давайте, с... только у андроида, по-моему, нету ни хрена аптечек-то. Да, у меня нету. Надо быструю я... ширку за я... замутить. Давайте ширяйтесь. Вообще, Засараем, <laughs> Очень жестко, блядь. <laughs> Какой-то трэш, на самом деле, блядь. Я дыню. Давай, я давай, отгоню. Андрой, я давай, дам давай дам вообще дам. молоток. Вообще Скай. просто молодец. Ну, ну, под... Так, давайте в зону побырым. Да, да, Андрей, да? я слышал, да, тут что под... уже полный шмальпа. трэш. 15 человек не осталось. Лечат, у меня не, мне не летает. Паш, кажется, видел движение засораем. Да, да, да, да, да, да человек засараем. Нагибай. Давай, Паша. Респект тебе жесткий, он последний был. Бля, да. давай, давай, Паша, скорее в зону, блядь, что за жесткость? Ой, на сам, блин. У меня анус потный. Блядь, сколько же может то дамаг-то получать за зоной, ну, ё ну. Да, в зоне? Да, да, да, да, давай, хиляйся. Ложись, хиляйся. Так, по-моему, я сейчас занял позицию против. В голову все капец. Андрей, ты один остался. Андрей, ты бежишь прям к Паше, где убили Пашу. Андрей, ты бежишь там, где убили Пашу. Я хочу поднять его. Не надо его поднимать. Ты что, не надо, не надо, тебя убьют сразу. Из леса или из хата. Все. Да, делать в зону валить. Убивать. Убивать. Чтобы тебя не попали. Блядь, Бля, ты, сейчас... ты сейчас просто наступишь на кого-то из них, где-то прям же вольба. Ну, Вторая, это, кстати, тоже неплохо. Вот там И за тих, ним тих, я тих, видел тих, человека тих. за сарами. Вот. Так. Гранату Тут давай. Под себя. Давай гранатами. Зачем там? Там... Каст... Там, <сих> там человек бежит. Да, человек, человек. Вон человек прям к гранате бежит. Две гранаты кинул, Андрей. О, Андрей. Справа люди бегут. Андрей, справа люди. Блять, Андрей, ты кини этого Закинул. Ты, ты кинул дымовую гранату вообще, что сейчас защитить. Давай, сарай, давай, в сарай. Андрей, нет, в сарай, в сарай, Андрей. Андрей, зайди, сарай. Блять, там люди. Там люди сзади. Блять, зайди, в сарай, вот этот ебучий, пожалуйста, Андрей. Зайди, в сарай. Тихо, все. Заходим в сарай, сарай, заходи в сарай, Сокрай. дверь, закрывай, блять, дверь, нету двери. Да я пошел уже, блядь. А, блядь, ты, ну, у меня, блядь, ты, блядь, ты на куп. Ну, ладно, ладно, ладно, все тихо, тихо, тихо, давай, Андрей, семь человек осталось. Тебе надо высунуться, просто и всем хэдшот раздать. Да, высунуться и просто наесть массы. Да, мне похуй, ты должен затащить, ⁇ пта. Давай, семь человек. Блять, пусть они убьют. Ты в зоне, кстати? Я знаю. Там... Блядь. Блядь. Мне кажется, сейчас ты пока О, еще... а, Это жесткость. Непонятно, я по карте не могу понять. А, тихо тихо тихо тихо тихо Так, да, блядь. Короче, блядь, пять человек, пять человек. Три человека! Три человека, человека, человека, человека, Андрей! Возле тебя война идет. Давай, высовывайся. Смотри. Авторежим, авторежим ставь. Высочи с да. зажимом, зажимом, клади двоих и топ-1 будет, блять, давай. Давай, топ-1, бери. Давай, Андроид. Вот, вот двое бегут! Двое бегут перед тобой! Убивай, Убивай, убивай, убивай блядь! Андрей, убивай их нахуй! <пас Picture Movie> давай, блядь! Убивай их нахуй! <паспорт> ну давай, блядь, Андрей, ну! Так, одного вырубил! Блять! Блять! Блядь! Сука, ну почти одного человека остался убить, мать твою! Да, тогда ты его снял. А, бля, ладно, это было охуительно просто. Mm. Блин, это пот. Это пот. Вот такие дела, братва. Второе место в этот раз мы взяли. Были очень близки к победе, но, к сожалению, не вышло. Будем надеяться, что в следующем видео э, у нас все-таки получится. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. С вами был Мародер 120 Гигабайт и до встречи в новых видео.